Всем привет, сегодня у меня небольшое ТО электро байка пробег перевалил за 3 500 км и кое-что немного износилось. Первая проблема в задней покрышке, она просто-напросто протерлась в одном месте, образовав небольшую грыжу, с которой ездить становилось страшновато. Ну а новую покрышку купил того же производителя, 3 500 км довольно неплохой результат. Второе, что требовало замены, это сумка под батарею. Половина лямок оторвались, она немного выцвела и потеряла всяческий вид. Купил меньшего размера, так как старый было полно свободного места. Ну а прямо сейчас буду менять комплектующие, надеюсь все подойдет, да прибудет с нами сила. Между делом еще одна обнова задний подседельный фонарик заказывал Салика выглядит компактно и симпатично несколько режимов отображения заряжается от USB ссылку также оставлю в описании к видео Итак, подводя итоги, могу сказать, что неплохо обновил свой электрофутбайк. Выглядит теперь свежо и бодро. Сумка меньшего размера, как никогда, кстати. Задние покрышки теперь хватит точно надолго. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. Адьос, амигос!